Мне пришел очень классный набор с китайского сайта для создания лизунов. В этот набор входит 5 клеев прозрачных. Также 2 клея ПВА. Вот такой вот огромный наборчик различных блесток. Также здесь у нас представлены различные красители. Тоже огромный выбор. И вот в таких вот баночках очень много борокса. Это для того, чтобы наши лизуны сгустивали. И еще здесь были вот такие вот мерные стаканчики. Один маленький и другой большой. В одном я развожу воду с клеем, а в другом развожу борокс. И сейчас мы попробуем с вами сделать на Наш лизун градиент это то есть лизун разноцветный разными цветами давайте же приступим для того чтобы сделать наш лизун градиент нам потребуется в первую очередь емкость которую мы будем замешивать и ложечки которыми мы будем мешать нашего лизуна они также были представлены наборе очень красивые для начала мы возьмем наш клей. Мне потребуется для первого цвета лизуна 50 мл клея и 30 мл воды. Сейчас мы с вами откроем и все это дело смешаем. Нальем наш клей. Теперь мы возьмем наш мерный стаканчик и нальем в него 30 миллилитров воды и нальем нашу водичку в наш клей Теперь мы возьмем один из наших красителей, вот такой вот оранжевенький для начала, откроем его, и добавим клей с водой. Также все тщательно размешаем. Возьмем вот такую вот маленькую емкость и нальем в нее водички. Еще. Возьмем нашу баночку с Возьмем мерную ложечку. Теперь будем добавлять нашу водичку слаймик и начинаем размешивать. И вот у нас с вами получился вот такой вот слаймик. Мы сейчас сделаем еще таких 4 штучки и у нас получится лизун-градиент. Теперь мы всех наших лизунов сложим в одну емкость, соединим их и оставим на сутки в холодильнике. Потом достанем и посмотрим, какой же он стал лизун-градиент. Давайте начнем по одному их перекладывать. Вот такой вот у нас желтенький получился. Потом у нас будет идти красный, дальше будет идти. голубой, потом зеленый, зеленый, и остался вот такой вот фиолетовый черный И тоже его здесь с положим. Ай! Генюсь. Вот такая у нас получилась тарелочка с лизунами. Сейчас это все поставим в холодильник и подождем сутки.